Смотри, какая красота, ей невозможно наглядеться. Про наши сумки. Привет всем. Сегодня поговорим о мешках. Мягкая сумка или сумка-мешок. Можно называть ее как угодно. Она подходит под разные стили и образы в одежде. Традиционно это обычно боха, хоба, кэжуал. Это наплечная сумка. Почему наплечная? Потому что ее можно взять как в руки, так и повесить на плечо. Эта сумка обладает рядом преимуществ, но есть в ней некоторые недостатки. Недостатки заключаются в том, что в ней практически нет отделов, в которые можно разложить все по полочкам. Но у нее куча преимуществ. Почему? Потому что это мягкая сумка, она вместительная. Она подойдет практически под все, кроме строгой пластики. Это даже может быть спортшик который выполнен в легкой, расслабленной форме. В связи с тем, что у нас продолжается пандемия, и очень многие находятся либо на удаленке, либо работают так, как получится, и ездят и на даче, и за город, и перемещаются с одной квартиры в другую. Поэтому сейчас идет более расслабленный стиль в одежде, в том числе и в сумках. Покажу очень красивые сумки, которые пришли сегодня. Смотрите, одна из представительниц почему-то мне захотелось показать именно в гобелине. Смотрите, какой красивый гобелин. Отдекорирована модель кисточкой. Показываю ближе. Красивая солидная фурнитура. Красивые кисти. Сзади кармашек на задней стенке. Сбоку карман. Довольно глубокий, спокойно входит рука. И с другой стороны то же самое. У модели с двух сторон кармашки, рабочие, не декоративные. Два входа. Сумка спокойно садится на плечо. Это и есть наплечная сумка. Она подойдет и под джинсы, и под белое платье очень часто девочки спрашивают а подойдет ли эта сумка мне под джинсы конечно подойдет, почему нет пошумлю внутри на задней стенке карман на молнии вот здесь вот на передней два небольшие кармашка сумка даже пустая держит форму очень красиво так, идем дальше Одна и та же модель, а выполнена в двух разных расцветках, смотрится по-разному. А декорирована эта модель как красивыми держателями. Смотрите, какая красота! Какая красота! Очень нежное сочетание васильков, маков, нежного ментола, тканной поверхности. Но это очень красиво, очень нежно, очень приятно по фактуре. А сумку можно повесить дополнительно на плечо свободно вот так показываю и есть вот такая отделка с кораллом это более голубой вариант нежный тоже основа серо-бежевая нетканый материал как будто бы и голубое нежное основание с маками и с васильками так, смотрим на примере зелененькой красавицы. Вот такой вот вход. Хоть немножко узковат, но он компенсируется тем, что широкое дно. И у нас очень клиенты любят эту модель за счет ее мобильности. Она очень удобна тем, что дно широкое, то есть у нее большая вместительность. На задней стенке кармашек на молнии. И, конечно, красивые цепь. Очень многие девчонки говорят, ну зачем мне цепь, мне не нравится, по возрасту не подходит или какая-то еще причина. Не проблема, ее можно отстегнуть. Здесь есть карабины, есть люверсы, на которых она держится. Показываю ближе на камеру. Это все снимается. При желании все отстегивается. Ручки держатся вот на таких красивых держателях. Кстати, цена предыдущей сумки и этой, и которой буду показывать, остальные 1800 рублей. А, не показал, что внутри. Это мешок. На задней сумке карман на молнии, на передней кармашке. В принципе, вот так. В основном, если это мешок в сумке, да, то предпочтение лично для меня очень удобно, если есть косметичка, в которую можно положить, потому что когда что-либо ищешь в мешке, Найти очень сложно. Две косметички. В одной, например, какие-то крема находятся. В другой необходима в дороге какая-то косметика. Самая необходимая. остальное все размещается в сумке в свободном полете. Еще одну модель. Эта модель тоже любима нашим покупателям. Почему? Потому что она достаточно вместительная. Она мягкая, она большая. На передней стенке у нее два рабочих кармана. Показываю. Это тоже гобелен. Очень красивый тканый такой материал. И смотрится как крупная вязка. А на камере он более желтый. На самом деле он не желтый, а такой спокойно бежево-гортичный цвет. Так, вот они, два кармана. Смотрите, входит спокойно у меня рука сюда. Полностью. На задней стенке карман на молнии горизонтальный. Тоже рабочий, не декоративный. Идем вовнутрь. Бывают моменты, когда девочки на лето не хотят светлую модель, потому что считают, что ручки и дно очень сильно затираются, бегая по маршруткам, по дачам, что-либо перевозя с рынков. Это тот вариант именно, который подойдет для вас, потому что ручка темного цвета. И она затрется однозначно намного медленнее и реже, чем светлая. Понятно, да? Скажем, в одежде кто любит светлая, тот носит. А кто боится светлого, тот предпочитает более спокойные, чем темные оттенки. Перегородка внутри на молнии. И на задней стенке кармашек на молнии. Вот такая вот модель. Она есть в трех цветах. Вот такая вот. гобелин вот с таким плетением. Спокойно садится на плечо. Даже крупной девочки полненькой, либо высокой, спокойно сядет. Потому что размер ручки имеется, имеет значение однозначно. Есть вот такой ВК-кожи, спокойный цвет. На камере он серый, на самом деле это беж. Очень интересный, спокойный вообще бежевый цвет. Отделка, у него серая ручка. На этой сумке больше видны карманы, потому что на цветном, конечно, они визуально теряются. Смотрится общим полотном. Здесь декором являются еще вот такие вот элементы. Двойные накладочки с клепочками, что придает модели еще и более молодежный вид, потому что носят ее не только женщины, но и девочки помоложе. И она же есть вот в таком варианте. Этот габелет называется Мексика. Он более темный. Так, и осталась еще одна модель. Это мягкая модель формата А4. Сюда спокойно войдут документы. Смотрите, как интересно. Считание идет Красивый ярко-рыжий под натуральную кожу. Очень гладкий, приятный. Дно тоже идет из гобелена. Здесь эко-кожи очень мало. Вставка идет кармана, наклепки. И ручки. Высота ручки регулируется. Кому нужно повыше, перестегиваем. Кому нужно пониже, перестегиваем. С двух сторон регулируется. Так, что же внутри? Внутри вот такой большой отдел. Вот такой карман. Дополнительный мягкая перегородка. На задней стенке карман. И на передней. Кармашки вот такие небольшие. Смотрите, эта сумка есть еще в других гобеленах. Вот такая Мексика. Более темный вариант с отделкой кофейной. И более светлой. Крупная вязка. И смотрите, насколько... По-разному смотрятся сумки. Можно выбрать любую, которая вам нравится. Интересный момент, девчонки. В обычной эко-коже эта сумка вообще не выглядит никак. Она настолько спокойна, что на нее покупатели вообще равнодушно реагируют. А когда она в гобелене яркая, цветная, классно. Она подойдет даже бухгалтеру. Девчонки, подписывайтесь, чтобы первыми узнать, какие новинки пришли, потому что на сегодняшний день оптовики проснулись, и бывает такое, что пока снимаю выкладываю видео, этих сумок по факту уже не оказывается в наличии. Поэтому, если кому-то нравится, звоните, пишите, бронируйте, отложим, отправим. Делаем отправки по всей России и Казахстану. Почта, курьер, мессенджеры подключены в WhatsApp, Viber, Telegram. Инстаграм, контакт, в общем, и там а, есть информация ниже под видео. Везде, под всеми видео есть описание сумок, описание моделей, а, в тайм-режиме. То есть та модель, которая вам нужна, нажимаете в описании на конкретное время, которое указано, и выходит именно та информация, которая вам нужна. Для этого не обязательно просматривают все видео. Ну все, пока. Жду вас в следующем видео.